Фонтан и сквер напротив окна. Ты вновь сюда приходишь одна. В окне словно. Я рисую Теперь со мной ты навсегда Навсегда Ты все поймешь, увидев мой дом Где я всегда с тобою вдвоем На этой стиле Портреты висят твои И каждый рисунок мой Признание тебе в любви Я Простой, хранят года Теперь со мной Ты навсегда Навсегда